Меня зовут Кристина. Я вам расскажу о э, социальном предпринимательстве. Это сложно, но я расскажу вам просто. Просто сложно. Ведь предпринимательство, предпринимательство нацелено на решение социальных проблем общества. Такое предпринимательство занимает особую нишу между благотворительной деятельностью, уже само название указывает на то, что приоритетом для этого вида бизнеса является не извлечение прибыли, а решение или смягчение существенных социальных проблем. Социальный предприниматель ставит перед собой задачу внесения положительных изменений в инфраструктуру общественной системы, имеющий долгосрочный эффект. Такими отличием от бизнеса это ориентированность не на прибыль, а на решение проблемы человека, работа. Собственные выгоды. А задача состоит в том, чтобы улучшить условия жизни людей, нуждающихся в этом. Применение новых уникальных инструментов, способность решать проблемы до тех пор, пока это необходимо. И за счет собственных доходов формируется ключевые преимущества социального предпринимательства. Социальное предпринимательство не является благотворительностью. Если благотворительность ограничена по ресурсов, времени и пространстве, то социальное предпринимательство изначально предполагает масштабируемость и тиражируемость не локальное решение единичного вопроса, а достижение качественного нового уровня в проведении социальных задач Каждый социальный предприниматель — альтруист, готовый трудиться не только во благо семьи, но и в определенных социальной покупке. В нашей области также поддерживается и развивается социальное предпринимательство. Перед вами Алёхина а, Полина, создатель козаводческого мини феры победитель социального образовательного проекта «Мама-предприниматель». Выиграла грант 200 тысяч рублей от предварительной фонда «Амбейн» в ответе за будущее. Полина – мать семерых детей. Федеральная инициатива дает возможность женщинам в декретном отпуске материально совершеннолетних детей, а также женщинам, находящимся на учете в службе занятости, бесплатно пройти пятидневный тренинг Интенсив, получить ценные советы экспертов и реализовать свой бизнес-идеи.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 Продолжение следует... А это почта? Что? Субтитры